Всем привет привет вы на канале Вот gsn и сегодня у нас на повестке дня три вопроса первый свободный опыт где его брать как получить 75 тысяч свободного опыта на дурняк, и еще 25 в течение месяца Ну и два вопроса оставшихся это кто лучший обзорщик по облицу в YouTube и почему именно я на последние два вопроса вы сможете получить ответы подписавшись на мой канал хотя бы на две недели больше чем уверен что за эти две недели каждый день выходящие видео убедят вас в том что канал действительно стоит вашего внимания Спасибо большое за благовременно за ваши доверия за продвижение канала, помощь в этом. Подписывайтесь, я уверен, нам с вами по пути. Ну, а что касается первого вопроса, то я думаю, что в первую очередь нам необходимо с вами, ребят, расставить все точки над И, для того, чтобы мне не писали гневные комментарии. Ребят, данное видео в первую очередь предназначено для новичков, для тех, которые не знают, что, почем и зачем, ну и, соответственно, хотят иметь информацию о нашей с вами игре. Чем больше они будут знать, тем полезнее они будут в бою и тем легче нам будет побеждать. Поэтому, ребят, те, которые играют долго, пожалуйста, не пишите гневных комментариев, лучше поделитесь своим мнением если вдруг я чего-то забыл ну, либо что-то уточните, если я в чем-то просчитался. Итак, ребята новички, что такое свободный опыт и зачем он нужен? На примере на своей ветке Германии покажу вам. У меня есть открытый ВК-101П и давайте предположим с вами, что мне крайне крайне сложно на нем играть, несмотря на то, что я уже открыл на нем топовое орудие, топовый двигатель, но он все равно очень тяжелый мне не хочется дальше на нем играть Как мне открыть себе 9 уровень с учетом того, что здесь я заработал 43 тысячи? Правильно, добавить свободного опыта вот здесь мне предлагают добавить свободки когда дальше буду прощелкать соответственно с вот этого счета свободного опыта у меня свободный опыт снимется добавится недостающая сумма сюда ну и соответственно я открою себе девятый левел Сколько дают и где брать свободный опыт? За ваши победы вам будут начислять свободный опыт. И вот обратите внимание на результаты вот этого боя. На 10 уровне я получил мастера, набил 3400 урона, сделал 2 фрага. Но по результатам моего боя, с учетом того, что у меня был активирован прем-аккаунт, мне начислили всего лишь 103 единицы свободного опыта. Много? Нет, абсолютно, ребят, немного. Так каким же образом получить большую сумму свободного опыта? А все мы знаем, что в ближайшее время у нас будет вот такой вот ивентик на слив ресурсов, там где можно будет свободку обменивать на брилики. ну и соответственно эти уже брилики обменивать на какие-то хорошие призы. И плюс к тому, ребят, вот такая вот веточка тяжелых танков новая ждет нас, а значит, свободный опыт всем нам нужен в максимально больших объемах. Так вот, ребят, где брать этот свободный опыт и как его получать? Ну, в первую очередь, играйте в режимных боях. Там начисляют гораздо больше. На данный момент открытых режимных боев нет, но ну, а когда они будут, вот здесь появится дополнительная возможность выбрать себе режим боя в виде какого-то режима и покатать в нем, там добавляют свободки чутка больше. Обязательно, если вы играете с портативного устройства, типа планшета, либо телефона, после боя просматриваете рекламу. Но только смотрите тогда, когда вы хорошенько, классно запотели, имеете хорошие результаты, и именно их вы хотите приумножить. Вы имеете такую возможность всего лишь 5 раз в день, поэтому ребят, не разменивайте такую возможность на бои, в которых ваша результативность была не очень хорошая. Еще вам будет помогать прем-аккаунт. Сейчас с прем-аккаунтом немножко сложно, потому что из халявных контейнеров прем-аккаунт забрали части сертификата на него и добавили приказы, за которые вы будете получать x4 x5. Хорошо или плохо, это не тема сегодняшнего видео, просто знайте, что вы можете ставить себе прем-аккаунт, ну и, соответственно, таким образом тоже увеличивать количество получаемого свободного опыта. Также помогают x5 и эти X5, ребят, они помогают, я бы сказал, довольно существенно. Единственная проблема заключается в том, что в нашей игре до сих пор сертификаты. Вот эти вот X5, они не имеют в себе возможности отменить их. То есть вы можете, если у вас есть X5 конкретную, на конкретную машину, то да, вы, безусловно, их выкатывать будете только тогда, когда на конкретной машине заедете в бой. Но если же вы имеете универсальные сертификаты X5, X4, X3, то они автоматически срабатывают на каждой победе. Соответственно, выбирайте в этот период те машины, которые вам больше всего подходят. Ну и, соответственно, в 5 раз больше, допустим, в данном случае, получаете свободного опыта. А согласитесь, на том бое, который я показывал, это уже 500 свободки. Что касается, ребят, э, еще дополнительных возможностей по получению, то это контейнеры. И вот в контейнерах, ребят, раз в неделю вы можете открыться контейнер который является самым большим по призам. Это действительно так и есть. И здесь у нас есть от 6 до 11 тысяч свободного опыта. И эти 6 тысяч вы не то чтобы гарантированно получаете, но я больше чем уверен, что усредненно за месяц свою десятку свободного опыта вы в любом случае с этого контейнера заберете. Просто не ленитесь 4 раза в месяц открывать данный контейнер через каждые 7 дней. Ну, по-моему, задача крайне простая, но и выполнима абсолютно всеми, вне зависимости от от того, насколько хорошо вы играете. Плюс к тому, если вы играете с портативного устройства, вы знаете однозначно по поводу того, что вот здесь вот у вас... Появляется значок о том, что вы можете просмотреть рекламное видео. И когда вы просматриваете рекламное видео три раза в день, а всего вы можете просмотреть 5 рекламных видосов, вы выполняете боевую задачу. Здесь она у меня не отображается, потому что я не на портативном устройстве, но был бы я на портативке, здесь было бы еще просмотреть 3 видео. Ну и соответственно вы забираете здесь не много не мало, а целых 1500 свободного опыта. Это просто обалденно, потому что в целом за месяц у вас получается 45 косарей. То есть чувствуете разницу? За бой на Супер вы получаете 100 единиц свободки и должны на эти полторы тысячи отыграть 15 таких боев. А это немало, ребят. А здесь получаете полторушку, ну, просто на дурняк. Я понимаю, что 100 свободки это типа как ну, Совсем бы мало, да, мелочь. И я бы сказал, это больше похоже, знаете, как говорится, с миру по нитке голый весь нит, Нет, не так. С миру по нитке, бедному веревка. Ну, короче, суть, вы поняли. С миру по нитке что-нибудь себе сошьете. Но в любом случае, если вы будете ставить себе прем-аккаунт, бустеры и подобные улучшалки, плюс еще x5, x4, то, соответственно, ваш заработок за бои больше. А здесь еще и за рекламу на дурняк можете получать. Но и еще одним хорошим способом получения. Свободного опыта является прохождение Ежемесячных батл пассов И для этого нет необходимости донить Если вы не будете донатить, то вы в любом случае Проходите верхнюю цепочку В целом пройти ее не так уж и сложно Дойдите до 56 уровня Выполняйте боевые задачи Ну и в целом, ребят, вы можете получить Только по верхней цепочке 10 тысяч свободного опыта в месяц, а плюс еще и сейфов, которые даже если вы не будете улучшать, вот этого сейфа по свободке вы можете забрать 10 тысяч свободного опыта. Он всегда доступен к, там, к открытию, вне зависимости от того, задонатили вы себе на особый пропуск или не задонатили. А теперь давайте посчитаем, что у нас получается. 45 тысяч вы получаете... Просматривая рекламу каждый день Из контейнеров вы получаете в среднем месяц тоже 10 тысяч, того 55 Еще 20 тысяч по 10 тысяч ну, сейфов и 10 тысяч с верхней цепочки, того 20 Вы получаете ребят из батл пассов ежемесячных Таким образом получается, что 75 тысяч свободного опыта у вас уже в кармане Просто на дурняк, ничего в принципе не делая, играя, выполняя боевые задачи в целом, по-моему, очень даже неплохо. Но и остальные 25 тысяч, так чтобы до сотни дотянуть, я больше чем уверен, вы сможете собрать, используя X5, используя бустеры, используя тот же самый прем-аккаунт. Короче говоря, просто играя хорошо и качественно. Таким образом, своим 100 тысяч свободки в месяц вы получить однозначно сможете. У меня сейчас на счету 600 Тысяч свободного опыта и ребят я не покупал ни одной из этих звезд я все это зарабатывал чего и вам желаю если в это видео Произвело на вас впечатление позитивного видоса, того, которое дало вам плюс-минус какое-то понимание и объяснение, что такое свободный опыт и как его получать, обязательно ставьте лайк под этим видео. Те ребята, которые хотят что-то уточнить или хотят наоборот написать какое-то уточнение, пожалуйста, пишите в комментариях, по возможности отмечу всем. Ну а на данный момент у меня все, Всех благ, всего хорошего, мира, друзья мои, и обязательно спокойствия. Возвращайтесь на канал. Пока-пока.